Привет всем зрителям моего канала Привет всем подписчикам Спасибо вам большое, что смотрите, оставляйте комментарии Мне очень приятно В одном из видео вы мне писали, что у меня э, Не очень перчатки, да, поизносились На самом деле я как-то так не обращал Внимания, но потом пересмотрел видео Решил такие заказать себе перчатки В интернете, пересмотрел много Площадок разных, аукционы Виолити, ну вот наткнулся На интересный сайт, ребята продают Много полезных вещей для нумизматов Я себе выбрал вот такие вот перчатки и заказал нормальная цена давайте посмотрим как же они выглядят в реальности Должна быть очень полезная вещь для любого нумизмата и я вам делаю кратенький обзор на нее у нас это перчаточки для нумизмата упаковка что можно увидеть ну в целом довольно достойно интересно то, то что у меня было например да вообще не сравнивать мои перчатки которые были и с такими более профессиональными размер у них сколько же удобно вот этот магазин мне прислал сколько же удобно смотреть монет ну в принципе монету удобно держать и в руке я взял специально самую маленькую монетку показать и вот так вот купоны смотреть довольно удобно сколько удобно, вот, например, такого пакета доставать. Напишите ваши впечатления. О, вот эти вот так можно. Оп, раз. Такая вот у меня есть звезда. Раз. В целом визуально довольно красиво можно показывать. Есть еще орден первой степени, юбилейный. Если интересно, чтобы я сделал обзор, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно сделаю. В целом, перчатки очень удобны. Я доволен покупкой. Ссылочку, если хотите, я оставлю также в описании. И до новых встреч. Обязательно буду снимать для вас интересные обзоры. Всем пока.